Доброго времени суток! С вами Корпорация Здоровых, Успешных и Свободных. И сегодня мы будем учиться заходить в личный кабинет на сайте компании Арифлейм Страна Беларусь. Для удобства ссылку на сайт Арифлейм Беларусь мы разместили вот на этой странице. Кликая на ссылку система вас перебрасывает сразу же на сайт компании Арифлейм Беларусь. Сверху Вверху, справа, вы увидите слово «Войти». Оно поменяло цвет, когда вы мышкой наведете. Кликнули на слово «Войти», и перед вами открылось, куда вы должны ввести логин и пароль. Номер вашей дисконтной карты или номер консультанта или логин – это все одинаково. Итак, уводим номер вашей дисконтной карты, пароль. И кликаем на слово «Войти». Если вы еще не знаете номер карты и пароль, то обязательно обратитесь к менеджеру нашего проекта, он вам поможет и предоставит эти данные. Итак, вы в личном кабинете. Здесь вы можете изучать все акции, все подарки, которые вы будете получать. Здесь очень много информации о продукции, о ее составе, о том, как сотрудничать с компанией. Здесь все очень интересное. Возникнут дополнительные вопросы? Обязательно пишите менеджеру нашей корпорации здоровых, успешных и свободных.